Зачем учиться соблазнять девушек? Этот вопрос часто задают мне мои знакомые и просто ребят на тренингах, которые еще не решили для себя, нужно им это или не нужно. Ведь если девушка та самая, ты, по идее, должен получить ее просто так. Тебе, может быть, даже мама говорила, что твоя девушка тебя найдет и ничему учиться не надо. Ведь природа тебе дала ну то, что у тебя есть. Природа дала ей то, что у вас есть. И как-то же люди раньше размножались. Но в этом видео я хочу тебе дать аргументы за и, возможно, аргументы некоторые против, почему же нужно учиться соблазнению. Но... Для начала, как обычно, подписка, лайк и погнали! Итак, первый момент. Ты будешь той девушкой, которой выберешь именно ты. 90% мужчин, которые не умеют соблазнять женщин, ну или которые вроде как умеют, но ничего не знают, ничего не обучались, действуют по наитию, они получают тех женщин, которые их сами выбирают. Женщина выбрала тебя, и ты с ней уже в отношениях. Более-менее повезет, если она нормальная, если симпатичная. Ну а самых красивых женщин это ну, надежда только на случайный случай. И вот здесь, когда ты умеешь соблазнять, ты знаешь, что ты можешь получить эту, эту, эту, потому что у тебя есть проверенная методика, проверенные а, приемы, технологии и так далее. Поэтому уметь соблазнять нужно хотя бы для того, чтобы ты мог выбирать женщин, а не они выбирали тебя. Второй плюс – то, что ты получишь именно те отношения, какие ты хочешь. Ведь отношения бывают разные. Бывают секс по дружбе, бывают свободные отношения, бывают классические отношения, бывают отношения формата MLTR, когда ты, у тебя 3-4 девушки, с которыми ты встречаешься по кругу, классно проводишь время, и все довольны и счастливы. Но если ты не умеешь соблазнять, то чаще всего у тебя будут те отношения, которых ты не хочешь, а которые хочет твоя женщина. И повезет, если они совпадут с твоими желаниями. Но чаще всего бывает наоборот. Когда ты учишься соблазнять, когда ты умеешь соблазнять, ты не боишься подходить, знакомиться и общаться с новыми красивыми женщинами. И неважно, в каком городе и в какой стране ты находишься. Но если ты этому не учился, если у тебя нет таких навыков и знаний, у тебя есть страх подхода, у тебя есть страх того, что сказать дальше, ты не понимаешь, как ее заинтересовать, как взять телефон и вообще как с ней дойти до секса поэтому навык соблазнения он решает эту проблему чаще всего у ребят которые не умеют соблазнять которые не обучались этому у них секс с девушками происходит либо каких то вечеринках либо с теми девушками которые сами к ним проявили интересы и внимание которые сами их выбрали а умея соблазнять зная что и как делать ты будешь выбирать этих девушек, и у тебя будет гарантированный секс только с теми девушками, которые тебе интересны, которые тебе нравятся, которые тебя возбуждают, а не с теми, с которыми тебе неинтересно проводить время, и помимо секса вас ничего больше не связывает. Парни, которые умеют соблазнять, которые научились этому, они полноценно живут жизнью полным удовольствием, они чувствуют себя настоящими мужчинами, потому что они могут подходить брать женщин, соблазнять их, проводить сотни свиданий, получать красотку в любом месте, где бы они ни находились. А те, кто не умеет этого делать, они не чувствуют себя мужчиной на 100%, даже если у него все хорошо с бизнесом, все хорошо вроде бы со здоровьем, с хобби, с карьерой, но Страх и неумение получить ту женщину, которую он хочет, не дает на 100% стать мужиком. Ну и последнее. Ты будешь проживать не свою жизнь. Ты будешь не наслаждаться жизнью, а просто тратить свое время впустую, не умея соблазнять и не умея общаться правильно с красивыми девушками, которые по-настоящему тебя привлекают. Это та девушка, на которую ты смотришь и думаешь, блин, вот круто, если бы она согласилась пойти со мной на свидание. Если ты не умеешь соблазнять, так и будет эта девушка твоих мечт и страданий. Поэтому. Раз и навсегда реши для себя, что ты хочешь в этой жизни. Просто потратить время впустую и никогда не быть счастливым мужчиной, либо получить от этой жизни максимум, прожить такую жизнь, чтобы не стыдно было рассказать своим внукам. Если ты выбрал второй вариант, если ты хочешь получать максимум, тогда это обучение соблазнению. С чего начать? Специально для тебя я подготовил свой курс для новичков. Он называется «Про соблазнение». Это мой новый авторский курс. Ссылочка на него внизу под этим видео. Переходи, регистрируйся и узнай все детали. Он стоит каждого цента, который ты вложишь, инвестируешь в себя. Поэтому прямо сейчас оставляй свою заявку. Ну а на сегодня все. Увидимся.